Всем привет, друзья! На связи, как всегда, Живнеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы гуляем с вами по комитетскому лесу. Ну, На самом деле название так себе, больше это похоже на парк. Но в любом случае это не мешает нам с вами пообщаться. Сегодняшняя тема очень, наверное, такая животрепещущая. Это ухудшение памяти при неврозе. И что же с этим делать? Дело в том, что множество, множество людей, особенно в возрасте, начинают жаловаться на ухудшение памяти в том плане, что они просто там забывают, где лежат ключи, ключи оставляют дома, не помнят, выключили или нет, что-то им сказали, они даже не запомнили. То есть, представляете, с человеком вы разговариваете, а потом не помните, что он вам только что сказал. И люди начинают уже реально переживать за свою вообще способность запоминать информацию, за свою память. И вот здесь очень важно понять, что на самом деле способность запоминать что-то, она не только связана с вашими способностями мозга запоминать информацию. Потому что человек сразу думает, если я что-то забыл, значит, у меня что-то уже с головой произошло. То есть у меня уже какие-то проблемы начались с памятью. Очень часто люди, которые... Бояться за это У них есть направленность В плане их переживаний Это страх за свое здоровье Либо страх за свою психику То есть человек боится Что у него уже какой-нибудь альцгеймер И начинает Воспринимать абсолютно каждую ситуацию В этом ключе То есть грубо говоря он может Там не знаю рука затряслась Может воспринять это Как тоже симптом альцгеймера или, допустим, он забыл какую-то дату. И это тоже будет воспринимать как то, что уже с головой что-то не в порядке, и бояться этого. Вопрос только в том, что мы упускаем важную вещь. Когда человек находится в неврозе, у него, скажем так, не самое идеальное самочувствие. Согласитесь. Ну, то есть, какое мы сейчас перечислим. У человека плохой сон. Постоянное нервное напряжение, проблемы с аппетитом, с утомляемостью. Он тратит много энергии на свои негативные эмоции. Сердечко постоянно работает, тратится много калорий. Ест он как обычно, а то и аппетит хуже. Не высыпается, накапливается недосып. И мы говорим о постоянной тревожности. Человек все время испытывает тревожный фон. Тревожный фон – это ощущение, когда вот-вот сейчас что-то должно случиться. Это связано с большим количеством ситуаций, в которых он тревожится. Они как бы сейчас, прямо в данный момент не происходят, но он как бы их накопил, и поэтому они оказывают на него воздействие. И получается, что когда человек в таком состоянии, например, с кем-то разговаривает, он же не думает о том, о чем он там разговаривает. Он думает о своих проблемах. То есть у него могут быть не вполне проблемы с памятью как таковой, а проблемы с концентрацией внимания. Для того, чтобы что-то запомнить, мы очень хорошо запоминаем то, что эмоционально для нас значимо. Например, какую-то сцену из фильма, мы можем прям до да, деталей запомнить, потому что мы помним эту сцену, она нас вдохновляет, воодушевляет. Но если мы смотрим какой-то текст, который нас эмоционально вообще никак не цепляет, маловероятно, что мы его запомним. И получается, что когда информация Не очень важна эмоционально Зачастую человек сам по себе ее забывает А если мы еще и говорим Что в этот момент У него есть более важные вещи О которых он думает А вещи, которые он думает Это тревожные вещи То он не может просто-напросто Сфокусироваться на том, что происходит здесь, сейчас То есть человек с ним разговаривает А он с этим человеком тоже говорит Кивает, да, слушает А сам хопает и думает уже о своем у кого из вас так было, напишите в комментариях. Если у вас было, что вы с человеком разговариваете, а у вас хоп, мысль о чем-то вообще другом, за которое вас встревожило, вас затрясло, ну или просто переживали? Это первый момент. То есть человеку сложно сфокусировать свое внимание на той теме, которая происходит. А следующий момент – это его физическое ухудшенное самочувствие. Когда человек плохо спит, когда он плохо питается, испытывает постоянный дискомфорт на физическом уровне. Он вообще плохо делает все. Он плохо делает и физические, и интеллектуальные моменты. Все делает плохо. А чем лучше он спит, чем больше он отдыхает, чем более он, тем лучше он все это делает, лучше запоминает, лучше и быстрее работает мозг. Поэтому здесь это в первую очередь связано с вашим образом жизни, в котором вы сейчас находитесь, как бы в связи с тем, что у вас невроз, как я и сказал, Утомляемость, недосып, плохое питание, переутомление и дискомфортные ощущения физические И второе, это ваша неспособность фокусироваться на текущих обстоятельствах И получается, вот эти два фактора так шлеп, складываются И реально способность к запоминанию человека, память ухудшается Но смысл-то в том, что память не ухудшается как бы навсегда она ухудшается на этот период, пока вы, собственно, в неврозе и находитесь. Пока у вас обостренное состояние, есть тревожность, есть симптоматика, панические атаки. Это все влияет на то, что вы остаетесь со своими проблемами с памятью, с мышлением, с запоминанием, с сосредоточением. То есть очень много мыслительных процессов, других еще, у вас начинает просто тормозиться. И поэтому у вас возникают такие вот, на ваш взгляд, ухудшения с памятью. Но, как я сейчас подытожу, как таковых ухудшений памяти нет. Потому что в большинстве случаев люди, они и раньше что-то забывали. Ну, то есть, у них у всех такое было. Вопрос только в том, что раньше эти ситуации не воспринимались как опасные. А сейчас, когда вы ставите их в рядок, забыл ключи, на работе забыл, зачем пришел, говорил с человеком, отвлекся на другое, вы это складываете в одну кучку, и делаете вывод, все, крышак поехал, с головой что-то не то, либо у меня уже старческое что-то с памятью, либо у меня что-то уже с психикой. А это как раз, друзья, ваше неправильное восприятие отдельных таких ситуаций. Их нельзя воедино как бы складывать. Это каждая ситуация, она отдельная. И если мы будем копать совокупные причины, которые в сумме привели вас к этому, ну, например, к тому, что вы что-то забыли, забыли ключи дома или забыли что-то сделать по проекту, перепутали день, то вы в итоге увидите, что это совершенно обосновано, что так произошло. Во-первых, это происходило раньше. Во-вторых, возьмем все ваши проблемы с самочувствием, возьмем то, что вы за, за сегодня переживали, то, какое у вас было настроение и физическое состояние в этот день, эмоциональное состояние в этот день, то вы это все, если сложите, вы увидите, что да, как бы... Хорошо вообще, что я не забыл, как меня зовут в таких-то вот обстоятельствах. И для того, чтобы эти проблемы с памятью у вас ушли, здесь не нужно избавляться от невроза, потому что многие из вас пытаются как раз убрать невроз. Дело в том, что невроз – это название совокупности проблем, которые есть у вас. Совокупность проблем разделяется на два этапа, ну, на два Направление – эмоциональные проблемы и физические. Физические – это усталость, недосып, плохой аппетит, симптомы, а эмоционально это ваша тревожность. С симптомами работать не нужно, они сами пройдут на фоне снижения тревожности. Можно даже сказать по-простому, ваш невроз – это и есть тревожность. Просто вы к этому начинаете приплетать и другие ваши проблемы, проблемы с памятью там, и так далее. Поэтому в первую очередь ваша задача – заниматься Снижение своей тревожности. Вот как только у вас тревожность хотя бы снизится на 20-30%, процентов, вы сразу увидите, что ваше самочувствие улучшилось, память улучшилась, мышление улучшилось, настроение улучшилось, симптоматика снизилась, лучше сплю, лучше ем, больше энергии стало. И вы увидите связь, прямую, четкую связь. Чем ниже тревожность, тем лучше память и лучше способность сфокусироваться. Когда тревожность вернется к вашему нормальному уровню, вы в итоге вообще увидите, что оказывается никаких проблем с памятью у вас не было. Все это было следствием вашего невроза или следствием вашей повышенной тревожности. Что вы оказались в таких условиях, при которых у любого человека, у которого будут эти же симптомы, проблемы и причины, как у вас, у него тоже начнутся проблемы с памятью. Поэтому, друзья, Занимайтесь снижением своей тревожности. Не надо лечить всякие неврозы, ВСД, тревожные расстройства, панические атаки. Снизьте тревожность, получите эффект. И вы увидите, что это направление дает вам гораздо больших результатов, чем любые другие. Надеюсь, это видео было вам полезным. Пожалуйста, напишите, что вы думаете про те рекомендации, которые я вам говорю. Что вы думаете насчет снижения тревожности? Какие у вас вопросы остались именно в этом Направлении. Я с удовольствием сниму для вас новое видео. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что со мной те, кто со мной. Всем пока.